У Васи в доме часто бывают скачки напряжения, и вот однажды от этого сгорел телевизор. Пожаловался Вася соседу Диме, Дима посмотрел на стабилизатор Васи и говорит, а что же ты хотел, у тебя электромеханический, он от резких скачков не спасает, нужно брать только тиристорный. Я себе взял от Энерготеха и доволен. Это российский производитель, купить можно у его дилеров напрямую, поэтому цена ниже аналогов, а качество отличное, да и гарантию на три года дают. Так что если тебе дорога твоя техника, компьютер, холодильник, аудиосистема, покупай стабилизатор от Энерготеха. Энерготех – лучший стабилизатор для российских сетей.